Нейтральная полосы. На границе с Турцией или с Пакистаном Полоса нейтральная, справа где кусты Наш пограничники с нашим капитаном А на левой стороне их не Нейтральной полосе цветы Необычайной красоты. Капитанова невеста жить решил вместе Прикатила, говорит, милый тот да сё, Надо ж хоть букет цветов подарить невесте Что за свадьба без цветов, пьянка, да и нейтральный А на нейтральной полосе цветы Необычайной красоты А к их нему начальнику точно по повестке Тоже баба прикатила, налетела в лажь И тоже и милый, говорит, только по-турецки Будет свадьба, говорит, свадьба и шабаша Она на нейтральной полосе цветы Необычайной красоты. Наш пограничники — храбрые ребята, Трое вызвали сети, и с ними капитан. Да разве ж знать они могли про то, что азиаты порешили в ту же ночь дарить по цветам, на нейтральной полосе цветы Необычайной красоты. Запах цветов капитан мертвецкий, Ну и ихний капитан тоже доступ ян, И повалился он в цветы по и по-турецки, И по-русски крикнул что-то рухнул капитан, на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Спит капитан, и ему снится, что открыли границу, Как ворота в Кремле. Ему и нафиг не нужна была чужая заграница. Он пройтиться хотел по ничейной земле. А почему же нельзя, ведь земля в ничье? Ведь она нейтральная, на нейтральной полосе цветы необычайной красоты.